Pronto. Ciao. Sì, pronto. Ti preferisci? Sì, mi preferisco. Comincia l'affare. Bravo. Non dimentichi l'alibi. Sti tranquillo. Amen. Не тает на губах Я буду снова тебя ждать, Надесь на любовь О -о -о. Я не хочу тебя терять Или красная? Чёрная